проявить себя, демонстрируя свои лучшие качества и способности. Также это будут благоприятные дни для знакомств и финансовых операций. Еще хотелось бы обратить ваше внимание на период с 22 по 23. Это будут такие ключевые даты очень сильного внешнего напряжения. У каждого в жизни этот квадрат сможет проиграться разному но я думаю, что в такой период особенно важно быть в стороне от негативных событий или наоборот активно в них участвовать, но при этом прекрасно понимая и осознавая все риски. Приветствую вас, водолейчики! Посмотрим сегодня, что вам принесет месяц май. Ну, начнется он с того, что Плутон будет поворачиваться в ретроградное движение первого числа. Но о чем это может говорить? О том, что у вас могут происходить, в вас самих, какие-то очень важные, серьезные трансформационные процессы. Коснуться они могут таких тем, как карьера, семья, семья, карьера, дом, карьера, статус ваш. Причем по узлам, которые уже начинают заканчивают свой выход из оси Скорпион-Телец, здесь есть указание, что э, если... Вы делали последние годы упор на семью, на создание семьи, на ее укрепление, то будет вам счастье. Ориентация должна быть на семью. Когда узлы поменяют свое движение, то там у вас уже будет немножечко другая история. 4-5 будут складываться благоприятные аспекты между Венерой с Юпитером и Нептуном. Но это деньги, я думаю. Что же еще может быть? Да, Венера продолжает идти по вашему дома. Во-первых, ребенок может порадовать на самом деле. Какие-то вам приятные радостные встречи. Что-то, знаете, может быть, вы порадуете из... или кого-то из своих любимых, своих детей, хобби. Ну, квадрат, это, конечно, хочется сделать что-то приятное. Смотрите, может быть, обманы. Мужчин обманывает женщины любимые. Ну, дети тоже в том числе. Также 5 числа будет полнолуние в Скорпионе. Для вас это том карьеры статуса но я в принципе я думаю что вы его ощутите потому что здесь идет квадрат к плутону я думаю может быть какое-то очень сильно нервное напряжение раздражение вот что-то такое 7 числа постарайтесь что сделать ну, венера переходит в рак рак для вас это сфера работы ну, наступит время, когда вам будет лень работать. Ну, одно из двух. Либо все дела, связанные с работой, будут удаваться легко, и вы будете с радостью прикладывать свои обязанности на других людей по выполнению рабочих задач также это установление дружеских отношений с близкими женщинами-сослуживицами ну и еще благоприятное время для того, чтобы уйти на какой-то небольшой отпуск поскольку работать будет лень вот много раз замечала, если Венера идет по дому работы значит на работе хочется не работать, а отдыхать приятно проводить время в дальше смотрим с 10 по 19 Меркурий будет в очень хороших аспектах но сначала он будет в хороших аспектах, будучи ретроградным до 15 числа, а после 15 уже будучи прямым, перейдет прямое движение. Он у вас идет по зоне семьи. Для вас телец это символический дом семьи. Это значит, что если до 15-го, вам нужно было закрывать какие-то вопросы, связанные... Ну, это и не только семья в прямом смысле слова, но и недвижимость, все, что связано с сельским хозяйством, с домашними животными, то, которые лично ваши. То здесь идет какая-то доработка, что-то доделываете... А ага, уже начиная с 15-го, уже дела в этих отраслях, они двигаются как можно быстрее. Причем, обратите внимание, 16-го числа Юпитер, планета, которая все расширяет, она переходит в Телец, опять же, ваш четвертый дом. Я думаю, что в ближайший год у многих из вас появится возможность расширить свое, или улучшить свое место проживания, расширить свою семью, это может быть еще прибавление в семействе. Кто-то купит квартиру, кто-то купит участок. Ну, вот знаете, как плодородие. Ожидайте приплодов плодородия. И я думаю, что зона семьи, она будет приносить вам интересные неожиданности. Теперь, начинать, да, еще, учитывая, что Юпитер начнет входить в телец и начнет идти на соединение с Меркурием, то здесь есть указание на то, что может быть очень много работы в стенах своего дома, взаимодействия в стенах своему дома. Теперь с 19 числа у нас новолуние, новолуние опять же в Тельце. а это один из показателей того, что ну, легче, наверное, какие-то новые дела ну Все, двигаться с мертвой точки или просто что-то начинать после 19 числа. На новолуние оно пойдет все налегке. Поэтому до 19 все подготавливайте. Там какие у вас есть планы? А с 19-го уже можно двигаться вперед. Будет достаточно легко. И до 17 июня там вообще месяц буквально так очень легко пролетит, месяц полета всех возможностей. Так, 20 числа. Марс переходит в Лев. Лев для вас это зона партнерства. Значит, о чем это может говорить? Во-первых, с 19 по 23 будет наблюдаться напряжение. Вот такая позиция между Плутоном и Марсом. Значит, постарайтесь не, не скандалить, не довести дело до развода, те, кто в, находится уже в семейных парных отношениях, потому что соблазн может быть, будет некоторое раздражение. Причем видно, что ваша половинка может вас раздражать, судя потому, что Марс во Льве, а вы... Ну, а вам будет тяжело сдержаться, ну, постарайтесь, буквально несколько дней потом ситуация исправится, хотя все равно, когда Марс идет по зоне партнерства, то он делает взаимоотношения с нашими партнерами достаточно такими активными, в каком плане, партнеры наши, они... Это не только в семье, это связано и с работой, но они начинают активизироваться, брать инициативу в свои руки, руководить, и вас, это, знаете, может так вот ну, слегка как-то подбешивать. Могут не считаться с вами, делать все по-своему, могут почувствовать себя, знаете, такими лидерами, вдруг ни, ни с того ни с сего. Но может быть будет для этого действительно какая-то очень важная, веская причина. С 21 мая Солнце перейдет в близнецы, начнется период близнецов, и месяц будет закрываться таким достаточно позитивным событием. 25-26. Венера будет находиться в позитивном аспекте к, к чему к Урану. Так, Венера. Это ваш шестой дом, а уран ваш четвертый. Ну, супер. То есть, шестой, четвертый – это работа, дом, семья. Вот хорошо для тех, кто что-то делает, для, ну, чья деятельность как-то связана с такими приземленными домашними профессиями. Семейными профессиями для тех, кто занимается частным бизнесом, семейным бизнесом, здесь прям в унисон все будет очень легко складываться. Ну и кто, например, приболел, то здесь выздоровление ожидается. Ну и, знаете, вот что-то может быть в вот, тема семьи и дома. Вот, знаете, все, что вы делаете, это непосредственно будет касаться того места, где вы живете, и тех людей, с которыми вы живете очень много внимания и это может быть что-то достаточно приятное кстати, кто свободен, возможно, знакомство где-то недалеко от дома или, например, встретитесь в больнице, поликлинике ну, не больнице, пусть, поликлиника здравоохранения по шестому дому или, например, в магазине по продаже бытовой техники или в магазине сад-огород например может быть, в магазине мебели ну, вот какие-то такие интересные моменты, обратите внимание. Или кто-то, например, пригласит кого то мастера в дом, что-то починить, сделать ремонт, и могут завязаться тоже интересные отношения. Ну и также для представителей подобных профессий, которые работают, ну, строительные профессии, они тоже будут иметь успех, будет много работы, тем более, что сейчас весна потеплела, и многие захотят улучшить свое место проживания, свои условия по проживанию. Ну что, желаю вам благоприятного мая, пожалуйста, кому было интересно, ставьте ваши лайки, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.